Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». В этом ролике я вам покажу новый зарубежный сайт «Удвоитель», где мы можем зарабатывать криптовалюту – Биткоин, латкоин и Трон. Тарифный план 1 200 – 200% от вклада за 15 дней. Начисление каждую секунду. Депозит включен в выплаты, то есть плюс 100% чистой прибыли за 15 дней. Друзья, обязательно смотрите ролик до конца. Вы увидите, как пополнить баланс, как активировать депозит и как вывести криптовалюту с проекта. Также подпишитесь на Телеграм. Я буду делиться новостями о различных сайтах. Буду выкладывать скриншоты с выплатами и также буду делиться новыми сайтами по заработку, в которые сама лично инвестирую. Желаю всем приятного просмотра. И ничего не могу, я настолько хуя, просто максимально Она звонит на номер, но он набрал неправильно Сука, хочешь на меня, забудь меня, ты ранен Не знаю слова, правила, я про, меня вставила Оборот избавил я, чтобы не было трамвов, бля А так хочешь поближе, но, дед, мы не в Париже Но где же твой фэшн опять не услышим, твой где завышен твоих тусовки тебе не впишешь. да то то и как я сюда попал Турция но все равно не легал, твой встреч и цветочку я, я собрал. Я живу, так и это мой лой Я живу, так и это мой лой стал. Она звонит на номер, но он набран неправильно. Сколько хочет на меня? Забудь меня, ты ранена. Не знаю слова правила, я прорез меня вставила. А оставил я, чтобы не было травы, бля. Я настолько хую, просто максимально. Она звонит номер, но он набрал неправильно. Сука кончит на меня. Путь меня ты ранен Не знаю слова, правила. Я провить меня вставила. Оборот избавил я, чтобы не было травы бля блях. Так хочу поближе, но дед, мы не в Париже. Но где ж твой фэшн Опять не услышим, ту нам завыше. Своя тусов, тебе не впишешь. Кто это, кто и как ты отсюда попал? Продиссерзи, но все равно нелегал. Из кусочков я, я собрал Я живу, так и это мой лайфстайл Life Я живу, так и это мой лайфстайл лайфстайл, лайфстайл.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 Прости, просто лежу, и ничего не могу Я настолько хую, просто максимально Она звонит номер, но он набрал неправильно Сука, хочешь на меня, забудь меня, ты ранее, Не знаю слова правила, я про меня вставила Оборот избавил я, чтобы не было трабов, бля А так хочешь поближе, но, дед, мы не в Париже Но где ж твой фэшн? опять не услышим, твой навык завышен Свои тусов, тебе не впишем Это такой, и как я сюда попал? Yeah. Yeah. Свой стык из кусочков я собрал yeah. so, so, Я живу так и это мой лайфстайм yeah. Я Last живу time. так и это мой лайфстайм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 Я забронирую пульку, а я просто лежу и ничего не могу Я настолько хую, просто максимально Она звонит на номер, но он набрал неправильно Сука, хочешь на меня, забудь меня, ты ранен. Не знаю слова, правила, я про меня вставила Обороты сбавил я, чтобы не было в бля я так хочешь поближе, но, дед, мы не в Париже Но где ж твой фэшн, опять не услышим? Твой навык выше своя тусовка, тебе не в как я сюда попал, я попал? Продюсер в но все равно нелегал, нелегал. Yeah. Свой стих из кусочков я собрал. я собрал Я живу так и это мой лайфстайл. лайфстайл Я живу так и это мой лайфстайл Лайфстайл, лайфстайл, лайфстайл, лайфстайл Она звонит на номер, но он набран неправильно. Сколько хочешь на меня? Забудь меня, ты ранена. Не зная слова, правила. Я пруть меня вставила. Обороты ставил я, чтобы не было травы, бля. А.